бюджетные сумки по цене 999 рублей фиалка фиалка с акварелью фиолетовые букле акварель бежевая мозаика мозаика бежевая и бежевое масло все сумки по 999 рублей Видео об этом расскажу в следующем видео. Смотрите, подписывайтесь. Пока. Не, не пока. До следующего видео.